Ты не успел Оставив темный след Твой самолет Удалит, таранит воздух А ты остался Гонкая билет Пришел в аэропорт Ты слишком Поздно. Зачем билет к чему твои мечты, твой рейс прошел, а ты под ветром ледяным остался ты, Исполнены печали и обиды. А счастье к нему ты не спешил, а ждать тебя оно не захотело. А Радость там полшага от души стрелой звенящий коротко пропела Все, что где-то, все, что чье-то лучше и милей, И петух чужой поет поет-то, на соловей. Не идем, бежим Спасение, подтвердишь, ты с пор Успею я когда-нибудь вас жажду Смотри, не ошибись, как тот сапер, Который ошибается однажды И ходит по остальному пути. Не опоздай, не ожидай. За оградой не идем, бежи. Все, что где-то, все, что чь-то лучше милей, и петух чужой поет-то слове, тем, что близко. Режим. ты не успел оставив темный след твой самолет вдали таранит воздух а ты остался гонкая беллет Пришел в аэропорт Ты слишком